приветствую на моем канале меня зовут елена туманова и сегодня я хочу показать как я зарабатываю на экспресс smart game ровно сутки сегодня прошли и вот смотрите я уже заработала пока на полном пассивном режиме 074 BNB. это по сегодняшнему курсу ну, приблизительно 32 32 доллара вообще очень это интересная тема вот смотрите у меня открыт только один уровень, я вчера зашла, на 0,1 и 74% процента я уже вернула. То есть я сегодня 100% выйду без убыток. Один раз я уже получила с этой, этой площадки вознаграждение и теперь вознаграждение у меня вот уже двигается, видите, полосочка уже с копеечкой, это значит, что очень скоро я получу еще раз 0,074 и этой суммы будет достаточно, чтобы перейти на следующую площадку, но я не буду ждать, когда упадут эти денежки, я конечно же сейчас сюда еще прикуплю BNB и отправлю на активацию еще одной площадки, покажу как это делается, все очень просто. Вот смотрите, нет еще ни одного приглашенного, еще только сутки прошли, я еще только-только начинаю пиарить и общаться со своими партнерами, и вот, пожалуйста, денежки уже прилетели. Меньше суток прошло времени, меньше суток, поэтому здесь вообще сила. По партнерскому бонусу, вот смотрите, чтобы никто мне не говорил, что я что-то придумываю, нет еще ни одного партнера, посмотрите, ни одного партнера еще нет. То есть эти деньги я практически отбила свое вложение 0,1 BNB практически за одни сутки. Ну это просто фантастика. Причем при всем при этом, что это матрично-бинарный проект, кто еще не знает, работает на смарт-контракте. Деньги мгновенно зачисляются на кошелек. Работаем с Метамаском, Трастевалит, еще пару кошельков, которые работают в сети Smart Chain 20 Работаем в BNB зарабатываем BNB, все активируем в BNB, ну и, конечно же, у нас есть огромные шансы поймать еще дополнительную прибыль на росте курса BNB. Кто не знает, что такое BNB, это официальный токен биржи Binance. Ну, естественно, это говорит о многом. Смотрите, как растет комьюнити. Вчера я делала видео, здесь было 7500 человек. Когда я поздно вечером сюда зашла, крайний раз посмотреть, какая у меня динамика, здесь было 10500 человек. Посмотрите. За ночь, вот за несколько часов комьюнити увеличилось больше, чем в два раза. То есть по сравнению со вчерашним днем, завтра, я думаю, что здесь уже будет 1030 человек. А еще даже не начался старт. Старт 8 апреля. И кто... Любит участвовать в таких проектах, кто любит работать активно, кто ищет для себя дополнительные инструменты для заработка в интернете, заходите сюда. Самые большие фишки, я уже говорила, это смарт-контракт, все прописано. Никаких транзакций отменить нельзя. Доступа админа к деньгам нет. Деньги зачисляются мгновенно. Мы получаем очень перспективные токен BNB. Также здесь для любителей пассива. Заходите сейчас до старта, потому что ну вот у меня получилось практически выйти в безубыток за сутки. Я думаю, что сегодня у меня уже еще раз этот уровень закроется. И я еще раз получу. Да, самое важное, что я хочу здесь... Смотрите, каждую минуту, каждую минуту идут активации, вознаграждения. Активации, вознаграждения. Это просто фантастика. Давайте перейдем еще раз в приборы. Давайте я вам покажу еще один момент. Вот сюда заходим. Здесь я хочу вам показать что это за полосочки Да, вчера у меня целый день до 10 вечера бежала серая полоска то есть за первое заполнение вот этого уровня мы ничего не получаем получают это вышестоящие партнерские это такие условия маркетинга и буква после 10 часов у меня побежала уже цветная полосочка и вот за ночь мне пришли денежки и сейчас я так понимаю что эта полосочка видите с копеечкой бежит еще раз и то есть я так понимаю, что это уже по второму кругу у меня начинает закрываться эта площадка. Здесь самое главное, вы должны понимать, что вот если вы остановитесь на одном уровне, этот уровень принесет вам всего два раза прибыль по 0%. 074 BnB. если вы не выкупите последующую площадку то действие этого уровня закончится поэтому я вам рекомендую как только вы получили денежки дважды вам нужно сразу же активировать следующую площадку более высокую ну естественно так как здесь еще не все площадки открыты будут открыты самые нижние уровни то их тоже надо будет оплатить чтобы не пропускать конечно я буду Буду постепенно открывать последующие последующие уровни для того чтобы во-первых у меня каждый уровень будет работать заново и приносить мне большее количество денег и как только у меня активируется следующий более дорогой уровень вот эта площадка будет приносить постоянно мне 0,074 БМБ. То есть она уже не будет ограничиваться вот этими двумя кругами, она будет работать постоянно, будет работать и приносить мне вот эти денежки каждый раз, когда круг закрывается. На постоянной основе до тех пор, пока будет работать этот проект. Итак, я хочу оплатить следующий уровень. Думаю, понятно, что все работает. Да, вот видите, у меня последующие уровни. Да, вот, партнеры мне постоянно написывают, просят разъяснений. Сегодня целый день занимаюсь э, записью видео инструкций и том, как мы будем здесь работать. Смотрите, следующий уровень стоит 0,14, у меня 0,13, ну чуть-чуть не хватает. Сейчас я, конечно же, докуплю еще BNB и сразу же активирую. То есть у меня и эта площадка на пассиве начнет уже закрываться. Я думаю, что но ну, тоже сегодня к вечеру уже будет какой-то интересный результат. Смотрите, здесь уже за время видео у меня еще на 1 или на 1,5% идет закрытие этих строчек. Как активировать? Нажимаете просто «Активировать». Награда за уровень будет 0,74. Прямые партнеры будут 13%. Второй линии 8%, 5%. Активировать сумму 0,14. И все, и просто нажимаете «Check again». У вас в метамаске, ну я не буду сейчас делать, потому что денежек пока не хватает. Я сейчас их докуплю и сделаю активацию. То есть активация проста. И у меня уже вот этот уровень будет работать постоянно, столько, сколько будет работать проект, будет постоянно при закрытии приносить мне 0,074 BNB. Дальше включится этот, как только я заработаю денежки, я открою следующий уровень. И я рекомендую также за своим наставником открывать эти уровни. Обязательно следить, чтобы не пропускать денежки, потому что если ваши партнеры заходят на, на три уровня, а у вас один уровень, то вы... Заработайте свои реферальные только за тот уровень, на котором вы зарегистрированы. Хочу зайти еще в свой Метамаск. По безопасности ваших кошельков тоже я буду записывать небольшие обзорные видео, чтобы каждый понимал, что происходит. Так вот видите 0.13. Ну вот, да, вот денежки, вот они сюда пришли, поэтому все нормально. Ну что ж, вот так мы зарабатываем на Экспресс Smart Game. Кто еще хочет получить больше информации, переходите обязательно ко мне в мой телеграм-канал. Обязательно получайте разъяснения. Все ссылки будут находиться внизу под видео и напрямую активацию, регистрацию в этом проекте в том числе. Будьте внимательны и помните, что если вы заходите не по моей референцией ссылочки то я не смогу вам давать те секретные фишки которые я даю всем моим партнерам поэтому приглашаю вас в мою команду но каждый должен помнить что ни один проект он не бесконечен рано или поздно все заканчивается мы работаем только с теми инструментами которые показывают на мой взгляд интересное направление интересное развитие и имеет минимальные риски поэтому каждый принимает решение самостоятельно это видео не рекомендация к действию, это только мой собственный опыт, это только то, где я зарабатываю, я показываю те результаты, которые я получаю. Сегодня я наглядно показала, что в этом проекте реально быстро заработать в полном пассивном режиме. Но я собираюсь проявлять здесь активность, чтобы заработать как можно больше. Итак, всем пока и желаю всем нам хорошего профита.